Так это у них такая работа, они клещами будут вытаскивать эту агрессию. Если ты проявишь эту агрессию, то ты попался на их удочку, на их приманку. Ты попался, ты рыба. Ясно? В таких случаев, что я кому-то по морде давал, и такого еще не было. Ты голову в проем с разрешения просунул. Проникновение части тела на чужую территорию. Ты просунул голову, говоришь в проем. Чего ты с этой головой сделал? А, ну, если сналбил бабашку. Против кого-то действовать не надо, морду бить никому не надо, башку отшибать не надо, голову в, через, через проем просовывать не надо ты не просто думаешь так, ты еще и говоришь так. Нет там врагов, там не с кем биться. И никого там на место ставить не надо. Надо себя на место поставить. Свою позицию занять и стоять на ней. Причем тут люди-то? Ты с себя начни. Спаси себя, самые тысячи спасутся вокруг. Вы мне звоните, я вас тоже учусь у всех. Давай по делу. Какие вопросы? Какая-то иностранная табуретка, потому что она выглядит как человек, а к ней все относятся как к табуретке говорящей. Я выхожу сразу на самый верхний уровень, на божественный уровень. А я в эти сцены не играю я сразу прихожу говорю что я не актер я есть я и между мной и творцом нету посредников я не участвую в вашем театре и как только я начал тестировать это против меня пошел конкретный беспредел то я еще раз убедился в том что эта информация имеет место быть одно мое видео оценили в примерно 100 тысяч долларов вот эта тема живых называю без веры в творца до верхнего уровня не добраться ты сам к этому придешь чем выше ты будешь подниматься тем больше ты будешь верить в это как только он произнес эту фразу она сразу не просто Просто он говорит, чуть, чуть секретаршу не снесла. Убегающий судья – это убегающий учитель, понимаешь? Я не хочу, чтобы от меня учитель убегал. А ты ушел со своего урока, ты, тебе объявили третий урок, а ты с него ушел. Как прогульщика четвертого урока тебя и вызывали. Дали. Антон, не беспокою сильно, это Александр Черных. А, привет. Слушай. А, да мне бы стало посоветоваться, было бы, скажем так, небольшой совет от тебя принять. Тут видишь, какая ситуация. Все эти псевдосуды, я прекрасно знаю, что они работают по беспределу, но тут еще есть одно маленькое но. Некоторые суды с флагами стоят. Наш, например, вот в Воронеже Левобережный районный суд, он уже без флага, то есть его, на самом деле, ну, как мы по бумагам узнали, я узнал лично, что его не существует, его нету, вот. Но когда меня таскают туда или таскали, скажем так, вот эти ФСБшники, МВДшники, то вот эти вот девочки, они судят, и в итоге они все равно передают все это дело, там, ну, либо... Кого-то там сажают, кого-то во всем передают. Между собой, естественно, они вот людей... Ну, то есть они просто людей перепродают, скажем так, из рук в руки. Сначала взялось МВД. Я не хочу вдаваться в эти подробности. Я знаю, что просто идет беспредел. Наши люди, просто некоторые, не понимают, что вообще происходит. То есть они говорят, вот суд, суд, туда-сюда. Интересен факт, как играть с этой судьей. Они играют с нами в несколько игр. То есть Первая игра у них идет по морскому праву, вторая игра у них идет по международному праву, хотя они его не соблюдают. Третья игра идет у, нас, у них с нами по римскому праву, и четвертая игра у них идет с нами по беспределу. И вот тут надо крутиться, крутиться хотя бы так, чтобы... И свернуться, и дать ей как бы по жопе, или по морде, проще говоря, да? Вот как ты действуешь в таком? Или у тебя таких случаев не было пока, скажем так? Только лишь по беспределу, по морскому праву? Ну, таких случаев, что я кому-то по морде давал, и такого еще не было? Нет, нет, нет. Ну, это я образно, в общем-то, выразился. <как> ну, образ-то, образ, -то, образ, -то, образ -то тоже имеет значение. Да, вот смотри. А первый раз, когда, например, затащили, да, первое, что она начала, это играть по морскому праву. То есть это их самый главный козырь, которым они вот всегда бравируют. А морское право я ей сразу обрубил, когда я сказал, что я живой человек. То есть будьте добры, встаньте, пожалуйста. Как говорится, прекратите дурь маяться. А что она сразу выпрыгнула из зала? То есть у них сразу же моментально начинает что-то там перемыкать. И она говорит, все, 15 минут перерыв. Это вот первая их игра. То есть они как бы перестраиваются, сразу же начинают перестраиваться на другую игру. А вторая игра у них идет по римскому праву. То есть они уже нас видят как... Но ну, она как бы сначала хочет видеть нас как... Э, то, что мы якобы являемся физлицами, да? Вот последний раз, когда меня они приглашали... Она меня видела не как физлицо, она меня по попыталась увидеть как личность. Вот. Но я ее сразу тоже обрезал, потому что я не стал заходить далеко. Я просто говорю, я просто живой человек, Ир. и будьте добры, пожалуйста, меня видеть как живого. То есть она выпрыгнула, и в итоге она потом запрыгнула снова в зал, но, значит, она говорит... Э Будьте добры, пожалуйста, пристав, выставите его из зала, меня. На что я ей сразу сказал, что вы хотите из зала выставить бенефициара, учредителя персоны, то есть и тут она вообще выбежала полностью. Ну, я как бы не стал там оставаться, потому что их там много, я был там один, вот. я просто взял и да ушел. Ушел, вышел оттуда из их, как многие говорят, корабля и поехал по своим делам. После зря. этого да да да слышишь меня Да я говорю зря вышел Да я понимаю что я зря вышел понимаешь Вот я я это уже потом понял что зря вышел вот. потом уже когда они мне позвонили говорит ну вы подъезжайте без вас мы ничего не можем сделать то есть больше не хотелось мне конечно подъезжать но я подъехал Она зашла в зал но я в зал не зашел. То есть у меня... Я себе специально видео снимал полностью. Я туда голову просунул, как бы, знаешь, вот проем такой пустой. И я туда голову просунул, и как бы вот слушал ее. Ну, я это выложу у себя на канале, потому что интересно было. Там какие-то работы шли у них в их, так сказать, суде. И, короче, она там себе под нос бубнила. И вот они там в зале находились, а я... Вне зала был, вообще в коридоре просто стоял. А ты, голос, для... подожди, а ты голову в проем с, с разрешения просунул? Нет, я просто пытался услышать, что она говорила. Ну, это называется проникновение части тела на чужую территорию. Ну, видишь, вот ты это знаешь, а многие люди этого не знают. Ну, вот это знаешь? они этого не понимают. Теперь я это узнал. Я бы даже бы и не заходил бы тогда на чужую территорию, понимаешь? Поясняю, общем, вот, я... подожди, ты в монолог это уходишь. Я, я прекрасно понимаю, что у тебя есть свой YouTube канал ты привык общаться в, в режиме монолога. Но сейчас идет живой разговор, диалог нужно строить. Вот. Поэтому я и вот, начал тебя смотреть уже, ну, давно как бы начал смотреть, и сейчас вот интересные вещи у тебя на канале выложились по поводу вот этих вот всех судов. То есть, понимаешь, я как бы никогда ни у кого не прошу никаких мыслей, там, чтобы кто-то высказывал, то есть, чтобы там помощь какая-то была. Я как бы сам, когда все эти действия через себя прогоняю, то есть я понимаю, что происходит. Но ты это в этих вещах уже лучше соображаешь, чем я. Поэтому вот я, я хочу от тебя услышать твой совет, как правильно действовать, потому что нам с ними еще биться и биться. Так, пока не забыл, только, пожалуйста, не перебивай, Это, а то у тебя опять монолог растянется. Смотри, а ты просунул голову, говоришь, проем. Вот тебе, ты, у тебя дом есть, квартира есть? Ты где-то ну, живешь? В квартире. Ну, представь, ты вот форточку открыл, окно открыл, ну, типа воздухом подышать тебе охота. Пошел своими делами заниматься. Приходишь, смотришь, а там в окне чья-то голова торчит и слушает. Тебе понравится? Конечно, нет. Ну, что можно? Ну, че, ну, че ну, ты с этой головой сделал? Ну, естественно, отбил бы башку. Откуда у тебя столько агрессии? Биться, по морде ударить, это, отбил бы башку. Это я так, поверхностно. Да Нет, это в а, а том нашей... что подожди, это не поверхностно, это буквально, ты не просто думаешь так, ты еще и говоришь так. Ой, знаешь, Антон, они сами выводят нас на вот эту вот агрессию, потому что они знают прекрасно, что они делают. У них ну, работа стараемся. такая, пойми, Александр, это, Александр же, да? Да, да, да. У них такая работа, да, все правильно. Так это у них такая работа. Они клещами будут вытаскивать эту агрессию. Если ты проявишь эту агрессию, то ты попался на их удочку. На их приманку ты попался, ты рыба. Ясно? Да это все понятно, Антон. Ну, а что... зачем ты продолжаешь mm -hmm. это, как говорится, клевать на эти удочки? Зачем агрессию проявлять? Наоборот, и ее нужно надо. сдерживать и вообще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 Подожди, это они их пытаешься на место поставить? С себя надо начинать, а не с них? Ну вот, Ера, побольше вот таких людей, как вы, которые прекрасно понимают всю ситуацию, мы-то немножко, скажем так, ну я-то с этим сталкиваюсь, поэтому мне вот приходится-то знать. Но я тоже учусь на своих ошибках, как правильно всю эту ситуацию ставить на место. Вот последний раз я говорю, на агрессию они меня не вывели. Они очень хотели этого. Но я не вышел на нее. Я, я прекрасно понял, к чему они клонили. Но их сбило с толку то, что я начал говорить о том, что я живой человек. Очень сбило. Э, ну, то есть она... живой, в статусе живого человека ты никогда не выйдешь на тот уровень, то есть ты, ну, там, максимум на второй, на третью ступеньку поднимешься. Но ты никогда. Не выйдешь на тот уровень, когда они, ну грубо говоря, могут, это обязаны снять с себя мантию. Да, все правильно. Они даже не дают этого сделать. То есть у нас э, вот именно в этом левобережном, скажем так, псевдосуде, да, у нас они стараются, чтобы вообще до этого не дошло. То есть они сразу это переворачивают на то, чтобы тебя либо оттащили сразу куда-нибудь. Э, на трое суток, там, на раз суток. Либо, понимаешь, э, как это получится сказать там э, ну, либо в дурку тебя посадить, одну из двух. То есть, они уже прекрасно все знают. Они знают, что и такие есть. Александр, разные, и такие... подожди, подожди. Ты мне рассказываешь то, что я уже прошел. Я и камеры прошел, ты и дурку ты... прошел. Зачем ты мне да, это все рассказываешь? Уже... Я это лучше тебя все это знаю. Вот, а у нас только это начинается. И продолжается скажем так так это по всей стране уже давно идет и я тебе больше скажу это только цветочки сейчас в обороты будут набираться по полной программе сегодняшние рекорды не не не как звучит фраза сегодняшние рекорды это завтрашняя норма вот мы вошли в такое состояние ну, понимаешь да понятно все, что мы вошли в это состояние Ой, у нас э, люди не хотят ничего осознавать то есть они прекрасно понимают, что у нас люди задолбленные, забитые, Но, приходят... Александр, а при чем тут люди-то? Ты с себя начни. Ты спаси себя сам, и ты сейчас спасутся вокруг. Я, я сам себя воспитываю. Вот мне звонят, я почему звонки принимаю? Я бы мог забить и вообще не отвечать на звонки за это, клепать видео просто для себя. Но я же, я же выхожу на общение э, ради того, чтобы учиться у вас тоже. Я, вы мне звоните, я у вас тоже учусь у всех. Я вот за, за счет вас, за счет других ситуаций учусь и саморазвиваюсь. А, на, и делюсь информацией со всеми. И, соответственно, чем больше делюсь, тем больше новых людей приходит, тем больше нов, новых, новые, тем, тем круче уроки приходят. Вот ты первый видеоблогер, который позвонил ко мне по теме живых. Да, это, да нет, тут дело не в теме живых. Тут вот, понимаешь, какая ситуация? Я впервые для себя открыл, в первый раз единственный, вот пока что, наверное, такой, да, когда я не знал, как общаться с этой вот псевдосудьей. То есть я как бы шел там по каким-то их правилам, понимаешь, то есть по конституции там как-то. А тут я немножко другую сторону для себя приоткрыл, общение с ними. То есть как бы вот понять... А как отреагирует она вот именно на такое общение со мной, когда я вот так себя заявлю? И вот тут, конечно, я увидел совершенно другую реакцию. Не ту реакцию, которую я раньше видел у них. А ты что, раньше это... не... ты в интернете что не видел? Ну, полно же видео, как судьи, сбегают от живых. Полно. Я понимаю, что, да. Ты понимаешь, что я на своей шкуре это просто вот скажем так, так переношу все. А, так, а, а, мне, меня... а, а, а мне вот без разницы. Я не понимаю почему для вас такая большая разница. А, на видео это посмотреть и вживую это увидеть. Для меня это одно и то же абсолютно. Потому что вот я когда в девяносто седьмом году ездил в Америку на отдых, меня все там спрашивали, ну как, ну как тебе Америка? Я говорю, так а что, что Америка? Я ее по телевизору он видел. Какая разница? Для меня одно и то же. Я, я, то, что я увидел по телевизору, я приехал туда, я увидел то же самое. Никакой разницы. Ну и что? Ну, для, в меня, ну, знаешь, для меня это как бы в новинку и в то же время я как бы начинаю понимать, что это вот это как само собой разумеющееся. То есть вот когда меня волокли, приволакивали в суд, когда без документов, без паспорта, то есть они выносили решения свои, постановления возили меня на 10 суток. понимаешь, это Я все пытался для себя поставить на место, как, как бороться. А потом я понял, что бороться нет смысла. То есть тут нужно немножко по-другому вообще с ними общаться. И вот впервые за, много... за многое время я просто вот себя вот так вот поставил. То есть я ей конкретно заявил, что я живой человек. И увидел... Я подожди, скажу, подожди, вопрос. подожди, Александр, ты, цель звонка, ты хочешь поделиться своими впечатлениями, ну, э, я рад за тебя, ты увидел вживую это, дальше что, вопрос в чем, у меня времени мало, мне еще три видео надо смонтировать, давай по делу, а? какие вопросы? Антон, М. вопрос в том, что они против нас просто действуют несколькими вариациями. Вот вопрос в чем, понимаешь? Это не вопрос, есть... это, это ты высказываешь свое мнение, что они действуют разными вариациями. В чем вопрос? Пускай это будет мнение. Вопрос в том, как действовать против, понимаешь? Не только вот ты говоришь, что вот поставить себя нужно вот так, или вот так, или вот так. Я, я же пояснил. Вот... Я, подожди, отвечай на твой вопрос. Против действует не надо. Против кого-то действует не надо. Морду бить никому не надо, башку отшибать не надо, голову в ко... через, через проем просовывать не надо. надо. Надо начинать с себя, самовоспитанием, самообразованием заниматься. Вот когда ты сам себя поставишь на место, что ты определишься, кто ты и чего ты хочешь, вот и когда ты твердо встанешь на эту позицию, то тебя никто не сдвинет. Ни судья, ни полицейский, никто. Ну понятно, я понял. Оборо... Самая... Обороться, ни... Обороться ни с кем не надо. А как действует, я показал. Ты видел видео по Победы живого мужчины? Ну да, я видел видео. Ну да. вот, как пример. То есть они с тобой действуют в одном варианте, есть, да? Я так понимаю, в морском праве. Или же они все-таки переключаются на другие правила. Я... Ты подходишь с это, с это. ты заходишь со стороны первого уровня. То есть ты, как тебе сказать? Первая ступенька это когда вот говорящая, говорящая табуретка осознает, что она, она какая-то какая ну, какая иностранная табуретка, потому что она выглядит как человек, а, и, а к ней все относятся как к табуретке говорящей. Это, вот это вот первый уровень. Когда начинаешь понимать, что там что-то с морским правом связано, так вот я, а там ты говоришь это, что там второй есть уровень, там третий есть уровень. Так я вот, мне эти уровни вообще не интересны. Ни римское право, ни морское право. Я выхожу сразу на самый верхний уровень, на божественный уровень. Я поэтому и говорю, что, сразу, что между мной и Творцом нету посредников. Они же из себя играют священников. Черная мантия и белый воротничок. Кто носит? Ну да, да, да, все правильно. Но... Священники. Вот, если по... вот она у тебя выбегала для чего? Чтобы сменить поле боя. Сменить декорации, так называемые. Это вот э, в театре так и называется, смена сцены. Когда выходит, играет одну сценку, потом за это заканчивается, объявляет антракт, перерыв на 15 минут, как ты говоришь. Все приходят обратно, а там уже другая сцена, другие актеры в других ролях. Ну, вот, ну, вот, вот, эти, вот эти вот, эти вот э, сценки, они устраивают. А я в эти сценки не играю. Я сразу прихожу, говорю, что я не актер. Я не играю, я не зритель, я никого тут не играю. Я есть я. И между мной и Творцом нету посредников. То есть я, я, я не зритель, у меня билета нет. Я не играю никакую роль. Я не участвую в вашем театре. На меня ваш театр не распространяется. Ну, видишь, ты через это прошел. Мы тут только, только начинающие, скажем так. Мы с этим сталкиваемся. столкнулись. Вот я, например, с этим столкнулся впервые. То есть для меня это... Было в новинку, я, я не знал, что это такое. Я предполагал, но я не знал, что это так именно произойдет. Я, об, я об этом и... узнал три года назад. И как только я начал тестировать это, против меня пошел конкретный беспредел. Что в, вот принципе, что, что, в принципе, я как бы ожидал, но я не думал, что такой настолько сильный беспредел пойдет. А так как он пошел совершенно беспредельный, этот самый беспредел то я еще раз убедился в том, что эта информация имеет место быть, и это нужно изучать. То есть они, на, они за за три месяца, даже какой за три, за два с половиной месяца на нашей деятельности, как мне сказали, ты говорит весь весь город достал. Еще одно видео, я тебе один килограмм героина в карман положу как их достало! – я, я это расценил как комплимент. То есть одно мое видео оценили в примерно 100 тысяч долларов. – Коротко. А? – Вот эта тема Корот. живых называется. – Не, ну я просто позвоню к тому, что тебе благодарности выразить, просвещай наших неучей, которые еще не понимают, что с ними все равно по беспределу будут действовать. Что они должны учиться сами, самообразованием заниматься а не просто слушать, смотреть ролики, а именно учиться становиться на больший уровень, скажем так. Тут понимаешь, вот чего я хотел до тебя донести. Вот ты говоришь, ты там человеком заявился, да? Кто-то там по теме СССР заехал, кто-то еще как-то пытается. Блин, сбили смысле? Да ладно, Антон. Я-то теперь уже, в принципе, скажем так, как вступил на эту учебу. Я теперь так и буду учиться дальше. Я буду идти только вперед. Главное, чтобы наши люди понимали, это, что надо учиться и самообразовываться, а не просто смотреть ролики, и, знаешь, так это и думать, я, я так тоже могу. Нет, я пытаюсь донести до на наших людей, чтобы они понимали, что если они не будут учиться, то все, это... это будет полный ноль, как вот эти вот все в масках бегают, которые не только не хотят учиться, они а так бросили все, сказали, да и ладно. Сказали маску одеть, хорошо. Сказали завтра прыгнуть 20-го. Mm. Вспомнил. Подожди, вспомнил, что хотел тебе сказать. Вот эти уровни, там, морское, римское право, там, священник, там, федусуарий, там, вот это не придумано, это, это все э, придумано. Это, точнее сказать, это не придумано, это соответствует уровням развития. То есть если приходит, как я говорил, скажем так, ученик первого класса, который только осознал, что он не говорящая табуретка, а похож на человека, то для него определен один уровень. Если он дальше пошел, если он осознал, что он не просто человек, а он мужчина, причем живой, и является учредителем персоны, да еще и бенефициарем, то это уже второе, вторая оценка, второй уровень. И так далее, и так далее, до, до самого верхнего уровня. А самый верхний уровень – это именно вера в Творца. Что между мной и Творцом нету посредников. Все. Это высший уровень. Вот надо сразу, если ты хочешь что-то осознать, целься сразу на, на самый верхний уровень. А потому что все нижние уровни, они подчиняются самому верхнему уровню. Ну, вот это я не понял. Когда вот так вот произошло, а это было недавно буквально, и это я, я понял, что нужно просто бить сразу верхний уровень брать. А, я, звучит, я, и... я тебе это к тому, что без веры в Творца э, это, до верхнего уровня не добраться. Поэтому, если, если человек неверующий, он, он никогда туда не поднимется. А с другой стороны, чем, больше, чем дальше ты по ступенькам будешь забираться, тем больше к тебе будет приходить осознание, что Творец есть и на всю его волю. Ты сам к этому придешь. Чем выше ты будешь подниматься, тем больше, это, тем, тем больше ты будешь верить в это. Ты, ты, ты в этом сам ты... убедишься на, на всевозможных ситуациях. Да в этом я уже убедился, Антон. Ну, тогда... После этого раза я убедился, Тогда используй эту фразу. В чем проблема? Между мной и Творцом нету посредников. Вон один мужчина мне звонил. Как только он произнес эту фразу, она сразу... И срулила. Чуть... Не просто срулила, он говорит, чуть, -чуть секретаршу не снесла. Ну, Круто. Не, ну просто к этому надо подойти, да, чтобы вот так вот каждый смог понять, что он, вот, что он человек. Все. И как только ты это понимаешь, Моментально вся вот эта вот, понимаешь, в голове у тебя, э, скажем, как стенка, она просто сносится, эта стенка, и ты понимаешь, кто ты. А многие не могут эту стенку снести, они еще боятся. Я говорю, а мне... Я уже не боюсь, потому что я это опробовал, я это понял, что я человеком стал. И вот с этой поры все, я уже понял, что надо идти дальше. А дальше, я так думаю, что они уже будут бегать от меня в разные стороны. Потому что они уже поняли это. Тебе это не выгодно, чтобы они тебя бегали. От меня тоже все бегали. А потом я понял, что я что-то не так делаю, раз они от меня бегают. Убегающий судья – это убегающий учитель, понимаешь? Я не хочу, чтобы от меня учитель убегал. И я от него убегать не хочу. Поэтому я остаюсь до, до последнего, до конца урока, пока не огласится результат экзамена. А ты ушел со своего урока. Ты, тебе объявили третий урок, а ты с него ушел. Ну, видишь, я все-таки еще пока не знал, что это такое. То есть я, я предполагал, но не знал. В итоге я все-таки это узнал. Вот тебя как прогульщика, я... как прогульщика четвертого урока, тебя и вызывали. Придите, пожалуйста. Пройдите полностью весь курс-то. Обучение. Вот теперь я это понял. Теперь все ясно. Все, Антон, не буду тебя беспокоить больше. Спасибо. В принципе, я для себя кое-какие выводы сделал. Угу. Благодарствую. Могу разместить наш разговор для всех? Да, да, пожалуйста, не вопрос. Угу. Считай, что нашел курс учения небольшой. Какой-то, но все-таки. Благодарствую. Звони. Давай. Давай, счастливо.